Провожу много бесплатных консультаций или за донейшн, но клиенты неохотно переходит ко мне в платное сопровождение. При этом благодарят меня, говорят о том, что было очень ценно и полезно, однако под разными причинами уклоняются от того, чтобы действительно приходить в глубокую терапию долгосрочно и соответственно получать крутые результаты. Сегодняшнее короткое видео о том, как работать с возражениями клиентов на этапе еще до момента продажи вашей услуги. И сегодня важным будет являться, зачем вообще нужно знать эти возражения клиентов и соответственно какой эффект дает понимание возможных возражений которые бывают явными или скрытными нам нужно с вами четко понимать что между нами и клиентом есть определенное препятствие если бы этих препятствий не было то все клиенты давно бы уже согласились на ваши услуги и несли бы деньги за ваши консультации курсы тренинги практические мастер-классы Итак, если мы с вами принимаем позицию что каждое возражение клиента это на самом деле такой вот маленький кирпичик в стене между между вами и вашим клиентом о том как узнать что уже такого происходит в голове нашего потенциального кандидата на нашу услугу для этого необходимо ну, проводить так прямо такое знаете исследование целевой аудитории исследование именно с позиции какие могут быть препятствия у этого клиента чтобы не прийти к вам на консультацию и а, это немного разные вещи между потребностью клиента а, неосознанной и той потребностью, которую он уже осознает, но при этом не делает каких-то активных действий для того, чтобы действительно воспользоваться вашим предложением. То есть это такая тонкая грань. Одно дело, когда клиент не понимает, что, вам нужно, что ему нужна ваша услуга, а другая, когда он понимает, но его что-то останавливает. И вот для того, чтобы нам понять, что же это за кирпичи, которые создают нам эту стену между клиентом и непосредственно нами, нужно быть прежде всего клиента ориентированным, да, нужно вставать на место клиента, смотреть его глазами, на себя, на то, как мы описываем нашу услугу, нужно самому купить эту услугу у самой себя, то есть прям прочувствовать ее физически, проговорить, озвучить, возможно записать на видеокамеру короткий маленький прям там пятиминутный ролик, где вы представляете себе, что сидит перед вами ваш клиент там или в скайпе или в другом в другом мессенджере или он находится рядом с вами офлайн и прям представьте себе проговорите в течение нескольких минут, расскажите о том, что представляет из себя ваш услуга потом пересмотрите это видео и ответьте себе откровенно на вопрос а вы купили бы эту услугу сами у себя обратите внимание на те моменты где у вас есть энергия где она отсутствует где вы немножечко может быть стесняетесь где выползают вот эти тараканы которые называются внутренний саботажник где мы боимся озвучить стоимость или невнятно мяулим вообще о наполнении нашей услуги. Если же при этом вам нравится то, как вы сами себе продаете эту услугу, и даже возникает такое ощущение, что ну вообще круто, неужели вот такая красота всего за такие мизерные деньги, то вот как только вы славливаете этот момент, когда вы начинаете гордиться своей услугой, как собственным ребенком, и понимаете, что эта услуга реально бесценна, что эта услуга стоит намного больших денег, и что вы так круто о ней рассказываете, и при этом нет ощущения, что вы просите клиента этой услугой прям воспользоваться. Идет ощущение, что это клиенту нужно, а вы только даете ему возможность принять от вас этот подарок и та стоимость, которую вы запрашиваете за или озвучиваете за свое время за эту услугу, она настолько минимальна по сравнению с потенциальными результатами. Так вот, если вы понимаете, что вам самой нравится, как вы рассказываете, что вы рассказываете и какой мессендж, какой посыл при этом идет от вас. Все, значит, однозначно, истина где-то рядом и действительно все возражения клиента вы можете спокойно отработать. Еще есть один способ о том, как вообще еще узнавать потенциальные вот эти затыки, загвоздки, которые останавливают, как крючки. Представьте, что клиент хочет к вам прийти, но его прям хоп, какой-то крючок зацепил и тянет от вас в другую сторону. Вот наша задача научиться обрезать эти крючки, но нам их нужно знать, с какой, стороне, с какой стороны они вообще прицепляются к нашему клиенту. Поэтому я вам очень рекомендую, например, если вы являетесь специалистом по детско-родительским отношениям да? а если вы работаете с мамами подростков или работаете с мамами маленьких детей постарайтесь заходить в те чаты тематические форумы площадки где живут ваши клиенты сидите там наблюдателем, не обращайте там, можете даже никакой активность там не проявлять просто смотрите во все глаза слушайте во все уши что пишут они какие темы затрагивают чего они боятся чего они хотят что их тревожит? В чем может быть создана срочность для этих клиентов? Почему для них этот аспект жизни может быть, может быть важным? Вот именно тот аспект, в котором вы даете свою консультацию. Обращайте внимание на какие-то такие мелкие даже настроения. Можете даже в таких чатах сами инициировать какие-то вопросы, да? подбрасывать тематики и смотреть реакцию своих потенциальных клиентов. Поэтому вот такой, такой партизанский маркетинг, когда мы, собственно, в своих тематических чатах или в родительских чатах, неважно, вот обратите внимание, откройте сейчас прям телефон и посмотрите, в скольких группах, в скольких чатах вы реально состоите. Это десятки чатов в WhatsApp, в в Telegram канале, там еще не знаю, какие-то наши социальные сети, тоже отдельные группы и чаты. То есть наблюдайте и старайтесь быть больше в тех пространствах, где живет ваша целевая аудитория, для того, чтобы у вас сформировался так называемый аватар целевой образ вашего клиента ну и третий способ о котором я тоже не могу не сказать это самый простой честно самый простой способ узнать насколько вкусна ваша услуга. во первых спросите коллег которые работают в этой же тематике купили бы они вашу услугу но здесь а вот именно когда мы спрашиваем совета у коллег, есть некоторые а, такие профессиональные деформации, которые могут давать, ну, вернее, профессиональные искажения, то есть на.. На, на то, как вообще ваша услуга выглядит. Все-таки нужно больше опираться на мнение а, и позицию вашего, вашей целевой аудитории, вашего клиента. Поэтому можете прямо спрашивать советы у ваших клиентов, чего не хватает вам для принятия решения, что бы вы хотели, чтобы было, например, добавлено в тренинг там, или в практику, или как, как, в какой форме вы бы хотели, чтобы проводился тот или иной мастер-класс. Или еще, если такие вопросы, которые вы постеснялись задать во время эфира и так далее. Спрашивайте совета, переводите людей в индивидуальный формат общения, потому что не каждый готов озвучивать свои предложения, там или выводы, или, может быть, неудобные вопросы э, в общих чатах. Да? Поэтому, если вы знаете, что, например, на ваш вебинар приходило 5, 10, 15, 20 человек, и вы их, в принципе, поименно ну знаете, знаете, когда до них дотянуться, всегда обратитесь к ним за э, помощь. Попросите советы, возьмите обратную связь, чего вам не хватает для принятия решения. Кстати говоря, этот пункт я тоже вам рекомендую включать в заключительную часть ваших продающих мероприятий, вашего, возможно, эфира или вебинара. Когда вы понимаете, что есть какие-то моменты, которые останавливают ваших клиентов от принятия правильного финансового решения в вашу пользу. Спрашивайте совета. Это, знаете, один из тренеров, ну, многочисленных которых я тоже посещала, офлайн и онлайн, он рассказывал такую историю, что была, значит, дана такая задача одному из ну, членов фокус-группы подойти в аэропорту длинной очереди на стойку регистрации, то есть стоит уже очередь, и его задача была просто проходить с конца очереди и говорить о том, что вы не могли бы меня пропустить, мне очень надо. И вот что самое интересное, история, там очередь была, наверное, человек 40, и только два человека они спросили, а почему вам, собственно говоря, надо. Да? Остальные просто молча пропустили этого человека, потому что он их об этом попросил. На самом деле наше окружение оно дает намного больше, чем нам иногда кажется. Оно намного более отзывчиво, оно намного более искреннее и откровенно с нами, чем, чем я даже вот иногда слышу, что люди не хотят общаться там или мало реакции, мало обратной связи на лайки и так далее. На самом деле, если мы относимся к нашему окружению как к источнику информации и благодарим еще за ранее за эту информацию, эта энергетика она считывается, и Вселенная действительно отвечает на каждый на каждый вопрос на, на каждый ваш запрошенный совет. Это, знаете, тоже если, если вам жизнь дает не те ответы, просто постарайтесь задать другие вопросы к своему окружению и к своей жизни, соответственно. Ну а для тех, кто хотел бы более подробно знать о том, какие возражения бывают явные скрытные как различать клиента когда он действительно говорит осознанно это возражение или когда он лукавит, лукавит перед вами и хочет очень аккуратно мягко не обидеть вас при этом уйти от дальнейшего сопровождения не принять вашу финансовую услугу ну именно, именно платную услугу вот для этого существует мастер-класс который я проводил, он состоит из нескольких занятий в запись и уже виртуозно, виртуозно снимая возражения клиента еще до их появления. Для тех, кому важно разобраться в этой теме, конкретно с возражениями клиентов для в тематике психологических консультаций, то есть это для психологов, коучей, специалистов, помогающих профессий, это, это такой вот зауженный, да, узкоспециализированный мастер-класс, как раз для того, чтобы вы знали, будет в конце мастер-класса вам выдана большая таблица уже с готовыми возражениями и с вариантами ответов на эти возражения. Вы этот прикладной материал сможете использовать в том числе для формирование своего контент плана, то есть многие не знают о чем писать коллеги, у вас будет целый кладезь информации на несколько месяцев вперед, вы будете четко понимать о чем писать ваши статьи снимать ваши эфиры, потому что задача наша создавать правильные условия для покупки наших услуг, а не продавать эти услуги, и вот когда мы снимаем возражения клиента еще до момента покупки, до момента переговоров, мы тем самым с вами создаем правильные комфортные, экологичные условия для а, этой сделки. А, я вас всех обнимаю, верю в каждого из вас и жду на практическом мастер-классе. Еще раз говорю, что он в записи, но вы имеете возможность под каждым из этих уроков а, написать свой, свой вопрос. Я обязательно его увижу, дам вам обратную связь, напечатаю или надиктую. Если сегодняшнее видео было для вас ценным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, в студии Эксперт, Инстаграм, ВКонтакте и в других социальных сетях. Благодарю вас. Пока-пока.